Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Пугачева Наталья. В этом видео мы с вами разберем очень интересную тему, тему архетипов, женских архетипов, женского характера и пяти стихий китайской метафизики. Много лет назад, когда я еще была студентом психологического факультета института я изучала для себя китайскую метафизику и обратила внимание что определенные стихии дают определенные черты характера я начала более подробно изучать эту тему я училась в разных школах женских в том числе я училась на разных тренингах, курсах читала популярные книги на эту тему читала метафизические книги на эту тему я выделила для себя такую систему, в которой пять женских архетипов соответствуют пяти стихиям китайской метафизики. Это стихия девочки, стихия дерева, самая такая шумная, самая легкая энергия в китайской метафизике. И, собственно говоря, что она дает нам? Она дает легкость, она дает непринужденность, и она дает ту самую ту самую веселую нотку и любознательность в нашей жизни. Следующая стихия – стихия любовницы. Это стихия огня, то, что нас делает привлекательной, делает таким магнитом для окружающих. Эти два архетипа мы сегодня разберем в этом видео. Оставшиеся три архетипа – это хозяйка, королева и жрица это стихии земли, металла и воды, мы разберем во втором видео. Хочу сказать, что про все эти психотипы я буду рассказывать на открытом вебинаре, так что если вы подпишетесь, оставите свой e-mail, то, я, то вы, во-первых, попадете на открытый вебинар, а во-вторых, вы получите книгу, в которой я более подробно описала каждый архетип, женский архетип. А сейчас давайте посмотрим с вами карты и более подробно изучим каждый из предложенных мной типов, архетипов женского поведения, женского характера. Хочу еще вот еще вам что сказать. Я обратила внимание, когда изучала именно влияние стихий на характер человека, я обратила внимание, что... Не просто какая-то стихия дает нам какие-то черты характера, а обратила внимание на то, что отсутствие какой-либо стихии тоже накладывает на нас определенный отпечаток. А также, если у нас очень много какой-то стихии, перебор, то это тоже отражается на нашем характере. Итак, давайте посмотрим, как же это все работает. Итак, давайте с вами углубимся уже более подробно в стихии, и не только в стихии, но и э, в архетипы. И начнем с вами самые самый, как я уже сказала, молодой, самый буйный энергии энергии дерева. Про энергию дерева мы с вами я вам очень подробно рассказывала на нашем канале YouTube вы можете найти э, бесплатные видео очень подробные, как работает каждая стихия. А в этом видео я вам расскажу, как, подроб... как работает архетип э, каждой стихии. Итак, мы с вами говорим про дерево. Про какое дерево? либо про дерево, которое у нас есть с вами, которое мы называем элемент личности, господин дня. То есть это мы смотрим с вами в астрологической карте. Астрологическую карту вы можете сделать на нашем сайте npugacheva.com в разделе «Калькулятор». И если у вас есть стихия, в дне под верхней стихия вот мы здесь видим да дерево инь неважно инская или янская или у вас много стихии много это более двух зеленых знаков то в карте то значит у вас э, дерево достаточно много и оно будет проявлено у вас может быть иньская дерево как у Полины Гагарины может быть янская де дерево как у Меган Маркл и что же это дерево дает женщин, женщине что же дает, какой архетип какие черты характера опять же забегаю вперед говорю что дерево может быть в карте достаточно она может работать ну, давайте так условно в норме да его может быть мало или его может быть достаточно, но вы как, как будто бы не умеете пользоваться этой энергией. Вас это не очень сильно проявлено. То есть дерево может быть у нас мало, может быть много э, и может быть условно в норме. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас э, оценили, ну, конечно это для женщины вопрос, оценили и в комментариях. Потом написали, то есть, насколько у вас проявлена стихия девочки, стихия дерева. Сейчас мы говорим про норму. Это э, такая вдохновляющее состояние. Состояние, вдохновляющее не только вас, но и всех окружающих, вот как, как дети. Да? Они умеют вот своей такой эмоциональной непосредственностью зажигать всех вокруг это люди непоседливые изобретательные то есть очень такая творческая личность мягкие легкие тонкая нежная веселая активная креативная доверчивая как и ребенок до да? наивная любопытная и как правило очень вы знаете, как у молодой девушки. Это любовь к себе, к своему телу, украшать его, беречь его. Ну, и как я уже сказала, такая энергия шумная, буйная, то есть постоянно в движении и в продвижении. Понятно, что это может быть у вас ярко выражено, может быть менее выражено. Почему так срабатывают энергии, я вам буду рассказывать на наших открытых вебинарах, которые состоятся совсем скоро. А сейчас вы просто оценивайте. Сколько вас этой энергии? Если, как вы считаете ее в норме, то можно по пятибальной шкале ценить. То есть в норме, ну, такая на 1-2, если маловато, или прям вот все-все про вас там. Скажем так, 4-5 можно себе поставить по этой энергии. Конечно же, говоря про женские архетипы, ну, хотелось бы, конечно, затронуть тему, насколько отражается во взаимоотношениях да? то есть если мы говорили бы просто про человека это одна история кстати просто про характер человека опять же я рассказываю в тех видео в которых я рассказываю э, на youtube канале опять же можно найти в которых я рассказываю просто про каждого про каждый элемент и про каждого господина дня там такой более более общий обзор здесь же мы говорим про, про женщин и, конечно же, для того, чтобы понять, как проявляется женщина, это нужно, конечно же, нам взять именно женско-мужские отношения. Так вот, что она дает мужчине, такая женщина? Она не только себя вдохновляет, но она вдохновляет и его своими сияющими глазами, глазами ребенка, вот как бы взгляд снизу, это не то, что… вот то есть энергетически это не мама, это не родитель, который смотрит сверху, да? а именно снизу. Восхищение, признание, без получения, без наставления, доверие, желание продвигаться вперед, расширять свои горизонты. Умение освоить подарки, деньги, ресурсы, которые дает ей мужчина. Но здесь именно про девочку. То есть девочка умеет получать и умеет это осваивать. Что-то получает взамен, ну, вот как мы сказали уже, подарки. Она получает заботу, нежность, любовь и защиту. Вот еще раз вернемся. У нас Полина Гагарина. Вот как раз это самое мягкое, задорное, у нее достаточно сильная энергия дерева. Почему? Потому что у нее она стоит в, как господин дня, в дне верхний знак, и в месяце нижний знак. Нижний знак месяца это иероглиф, который говорит нам о сезоне, в котором мы родились. Это сезон это самый сильный знак, и самый сильный знак у нее стоит вот как раз дерево. Более того, она и погоду. Мы видим у нее дух наслаждения, огонь инь это так, как нас видят окружающие люди, а это самовыражение такое достаточно пробивное, буйное э, самовыражение, может, где-то даже нестандартное в каких-то моментах. Да? Это мы не знаем, это мы видим. А, и самовыражение, которое сидит на кролике, кролик, опять же, дерево и это ее суть, и она, в общем, тоже так все время как-то по-детски, но все время очень интересно себя проявляет. И Мы уже видели Меган Маркл, у нее янское дерево. Янское дерево тоже очень сильно укоренено. Ну, как очень сильно? У нее оно укоренено, она сидит на своем корне, да. то есть у нее янское дерево наверху, вне янское дерево внизу. У нее достаточно сильно грабители богатства, то есть конкуренты, то есть люди, которые пытаются ее подвинуть. Грабитель богатства, мы видим, инское дерево сидит рядом. И она тоже инское дерево сильное, потому что оно имеет э, корень в козе. Ну, по фазам и ее, ее дерево сильнее, да? То есть это человек, который не просто себя может проявлять девочкой, причем где на девочке себя может проявлять? День. День у нас отвечает с вами э, за э, за дом то есть дома со своим мужем она вот как раз тот самый ребенок ну и она видимо да на этих чувствах играет да то есть она она плачет она страдает он ее жалеет он ее любит в общем очень прекрасно все это срабатывает а погоду мы ее видим видите у нее стоит власть тоже очень сильная и очень укорененная. То есть, женщина, первое, что мы видим, это все-таки, э, все-таки такую женщину, тянущуюся к власти. Почему так по-разному срабатывает одна и та же энергия? Мы про это с вами будем говорить на открытых вебинарах. Так вот, это мы все с вами говорили про норму. И вы пишите в комментариях. Если у вас девочка в норме, вы пишете, что да, вот у меня именно так. То есть вам дарят подарки, вами восхищаются, вы в хорошем настроении, вы такая легкая на подъем. Но если у вас ее мало, как это будет проявляться? Ну, во-первых, это некое такое притушенное чувство радости. То есть, вот как-то вам не, не бывает настолько весело, насколько, например, всем окружающим. Да? вы не творческий человек вы не любите что-то фантазировать что-то придумать новое то есть вы может быть там человек там, не знаю, с математическим складом ума до да, любите уже какие-то такие известные вам дороги вы человек который несет много ответственности на себе вот проверяйте если у вас хотя бы два плюсика будет два три плюсика то значит что у вас этой стихии вас не очень хорошо развита Итак вы очень ответственный человек. И все вы тащите на себя. ну а естественно окружающие с удовольствием вам отдают или вы замечаете что достойных мужчин вокруг нет вот тут вот все какие-то вот, все какие-то не такие как бы вам хотелось вот вы чувствуете что вы умнее вы лучше вы но как-то вот вообще вам нужен другой более высокий уровень но его как-то не видно вам не дарят подарки еще одно проявление это страх что вас обманут ну или это бросят то есть это когда мало то есть если вы чувствуете хотя бы два-три пункта что у вас есть значит у вас недостаточно работает эта энергия то есть в комментариях пишите девочки мало или дерево можно написать мало если ее много сверх много Каким каким образом она будет проявляться? ну Во-первых, часто это не некие такой ну, инфантильные женщины, да, которые привыкли, что за них все решают, сами они ни на что как будто бы ну, не то что не способны, они хотят что ли делать многого. Да? То есть они все время думают, что кто-то за них сделает очень обидчивый, очень капризный, не любит брать ответственность на себя. И да, вот еще самый такой крайний вариант – это запрет на взрослые отношения. То есть девочка, ребенок сексом не занимается, да, поэтому, поэтому отношения человек готов идти, а вот какие-то такие взрослые строить не готов. Так вот, если вы чувствуете, что э, у вас э, как-то, много этой энергии, то есть вы прям заигрались и сильно-сильно ушли в девочку, то вы можете написать в комментариях много. А теперь мы с вами идем к следующей энергии, энергии огня. Опять же, у кого она будет сильно проявлена? Она будет сильно проявлена, если она у вас стоит в дне, в месяц, или у вас вообще больше двух знаков. Вот как у Даны Борисова, у нее янский огонь, много его, и она такая у нас прям секс-бомба линьский огонь в первую очередь мы смотрим в дне до да, верхний знак вот вера брежнева у нее такой мягкий уже огонь да, такой э, не такой может быть обжигающий но не менее притягивающий и э, мы с вами э, значит давайте поговорим про саму любовницу какая она ну конечно же она сексуальная страстная темпераментная спонтанная непредсказуемая, активная, это женщина-магнит, притягивающая взгляды и желания, ну, в общем-то, не только мужчина, а вообще всех окружающих, ну, мужчин в первую очередь, да. Она любит быть в центре внимания, в компании, такая женщина, которая все хочет и которую тоже все хотят. Что она дает мужчине? Опять же, давайте поговорим про женско-мужские отношения. Конечно, страсть, конечно же, желание, конечно, наслаждение, ну, тут не просто про секс, а вообще про жизнь, да, притягивает их мысли. Конечно же, мужчины мечтают о таких женщинах, включает в них вот, а, вот эту кнопку, вот это состояние охотника, что ему надо, надо ее добиться, надо ее получить. Некое такое активное состояние. Что она получает взамен? Естественно, внимание, влюбленность, желание обладать, желание быть рядом с такой женщиной. И вот, как я уже показывала, Данна Борисова у нас, да, она такая очень, мы видим огонь, как раз мы видим огонь погоду, то есть она даже вот, именно такая, какая она есть, ее суть она, видите, как проявлена и в социуме очень сильно. Вера Брежнева такая тоже очень сексуальная да но сексуальность немножко другого плана иньский огонь огонь свечи такой очень мягкий деликатный но очень сильный тоже видите она сидит на своем корне Ну, вера брежнева тут ну, даже может быть посильнее потому что у нее еще месяц еще и в месяц состоит этот огонь то есть вера брежнева мы видим весь ее огонь и сексуальность в социуме потому что Огонь стоит по месяцу и погоду, а у Веры брежную. Хотя у нее тоже в социуме много, но посмотрите, как дома до, много она несет и в дом да, это из этого состояния любовницы. Итак, мы с вами поговорили про состояние любовницы. Если, если вы чувствуете, что у вас от в норме вот все, что мы описали, опять же можете написать, что огонь норма да, в наших комментариях. А если вы чувствуете, что мало, как будет проявляться мало? Вы, понимаете, вы такая становитесь женщина-невидимка для противоположного пола. Вы прекрасны, умны, умны, хорошо одеваетесь. Я не знаю, может быть, и у вас прекрасная карьера и так далее, и так далее, но противоположному полу вот как будто вас нет. Это вот как раз, когда плохо работает стихия огня. Когда она слишком хорошо работает, у нас с вами другая крайность мужчины притягиваются они вас обожают но мужчины идут как бы на некие романтические отношения с вами да? то есть как будто бы у них ощущение что вы ну, не готовы для серьезных отношений или вот вы такая женщина которая может сиять но как-то вот дальше не строится в общем отношения. так что жду ваших комментариев в норме у вас огонь ну и про дерево в норме либо много либо мало и чтобы я еще хотела сказать конечно же я вас жду на наших бесплатных вебинарах я надеюсь что если вам нравится это видео вы поставите лайки под этим видео это поможет нашему каналу как бы расти цвести и продвигаться и приходите на наши бесплатные вебинары оставляйте свой e-mail в форме подписки мы вас обязательно пригласим. Можете подписаться на любую нашу соцсеть, перейти на наш сайт npugacheva.com и с сайта можно найти любую соцсеть, удобную для вас. Естественно, во всех соцсетях мы будем обязательно сообщать о начале э, открытых вебинаров, на которых мы с вами разберем карты, посмотрим, как это работает и поотвечаем на вопросы, что же делать если работает как-то какая-то стихия не так с вами была пугачева наталья в следующем видео как я вам обещала я вам расскажу про оставшиеся три стихии и три архетипа женщина пишите под видео насколько вам был интересен сегодняшний урок